пойду в Эрмитаж. Нормально. Нормально. Что-то добавить надо. Вот ремень у меня есть еще. Сейчас попробую. Хороший, но не очень подходит. Платье синий, ремень коричневый, сапоги черные. Лучше какой-то кулончик. Ну, да. не кулончик есть. Да, хорошо. На выставке Ван Гога кто лучший экспонат? Главный. Нет, лучший. Нет. Еще есть шарфик, это, точнее платок. Ну куда? Павла это уже лишнее. Mm -hmm. Без него? Без кулончика? Без платка? Не, ну платок это у меня под, Этот. под Как платок. шарф. Ван Гога. платье. торчит. платье. Что платье. Торчит. Ну, В и да. Будет торчать. Это же пальто с платьем. Ну, платье. В платье. В платье. В платье. В платье. В платье. Метель на улице. Опять день. И в лове в темноте. Вот так, нормально? Угу. Ну, вот. Сумку меня жди. Сейчас подожду. Вот так. Или лучше так. Да, нормально. Вот, все, я готова. А что у нас, чел, с полы-то лежит? Челси, что с тобой случилось? Иди сюда. Ах! Блин, сходили, блин, вермитаж. Что с ней? Да не знаю, что-то вот. Челси, все выключи. Сходили. Ага. Ну что, все кушаешь? Ну, срамка. Ну сейчас пойдем погуляем. Пойдешь? Пойдешь гулять? Сейчас пойдем там травку покушаешь, все это переварится и выйдет наружу и все будет хорошо. И Ладно. Не пойдем мы в Эрмитаж. Не пойдем, Челсик, не пойдем. Вот все цветочки съела, был сельдерей, петрушка и даже комнатный цветок стала есть. Травы на улице нет, пришли с мамой. С гулянки только что и уже и покакала, и пописила, и ничего такого не ела. Но вот опять ходит всё, всю пыль собирает прям пылесос наш. Ну, что заяц? Хорошо себя чувствуешь теперь? Настя собиралась пойти в эрмитаж, но собака чего-то стала лизать полы, приболела, видимо, да? Что-то там попало тебе в горлышко. Застряла что-то в горлышке у девочки, у нашей. Как только сказали, что не пойдем, так сразу все хорошо стало. Ты прям как будто предупреждаешь нас. Не ходите туда, не ходите в главный штаб. Я хочу, чтобы вы со мной остались. Моя девочка. Все хорошо, все хорошо. Все, не пойдем, не пойдем. Хоть у нас тачки день рождения, хоть и в Эрмитаже в честь дня рождения дают бесплатные билеты. У меня, видишь, день рождения в день рождения Эрмитажа. Ну, ничего, мы с тобой останемся. Мы тебя пожалеем. Вот опять лежит полы. Челси, ну что с тобой? Ну, что не так? Ну, все, Челси, к ней идем. Видишь, мама легла уже. Иди к маме. Иди. Где мама? Где мама? Мама! Все, мы не идем в Эрмитаж. Мамулечка, правда не идете? Правда не идете? Вы теперь со мной останетесь? Ведь лечебница не Эрмитаж. Ну не надо, ведь лечебницу не надо. Я буду себя хорошо вести. Главное не уходите, не уходите. Я не хочу оставаться одна. Настя, день рождения спорт. Не хочу, не хочу, не буду. Ну и что? Вы со мной должны быть в день рождения. Довольна я? все. мамки никуда не идут. Давай, что ли, в камин к маму году упасть. чем нам у нас? Вон, еловые ветки поставить, вазы. Ну, там ты же сказала, елки наверху... ну, не, не будет. А наверху вон гирлянду какой-нибудь елочная. Внизу... Виночить. Хотя бы этот уголок сделай. Да, посмотрим. Очень Подожди, у нас с собакой тут надо разобраться. И опять лежит. Челси. Ну что? Не, не надо, не поведем мы ее в ветлечебницу. Было такое уже не раз. Сейчас отойдет. Надо просто это все как бы это сказать вытащить обратно. Все хорошо. Сейчас пойдем гулять. Гулять пойдешь? Гулять пойдешь? Я гулять пойду. Может вам, правда, гулять хочется? Ну, ну пойдем сходим, погуляем. Ну, а на улице все отлично у нее. Где мышки? Пипи. -пи. Люблю, когда в мой день рождения снежок лежит. Пошли, хоп хоп. Давай ищи там травинки, что ты там кушаешь? Челс, вот травка. Иди сюда. Челси, вот травка, на. на! на, на, на, на, на, на, на. Кушай, кушай травку. Кушай, кушай. Не будешь? В порядке у тебя теперь, да? А вон вороны летят, надо их покормить. Клевушек вот взяли. Пошли ворон покормим и домой. Ну вот, теперь играется, теперь играется наша крошечка. Пошли. Кто там кричит? Вот ворона летит. Насыпали мы ей. Пойдешь с вороной играть? Кто такой кричит? Чайки летают. Чайки тут мимо летают. Ну, давай, иди с ними поиграй. Стой. Давай, беги. Пошли домой. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ты играться будешь? Да. На. Все, побежала. Счастливая, довольная. А мы вот сейчас возьмем и поедем в Эрмитаж. Какой Эрмитаж? Мы же сказали, что не поедете. Давай, давай, давай, давай. Побежали, побежали, побежали. Опа. Пошли домой. дик дик дик дик дик Кто там? Собачка гуляет? Пошли. Деловая сосиска у нас. Вот так вот мы себя плохо чувствуем.